Всем привет! Команда «Ниверньюз» приготовила для тебя порцию самых актуальных новостей. Зовут меня Анастасия Иванова. Сегодня ты увидишь. Состоялось открытие 12 сезона университета третьего возраста. В Казанском университете нашли новый способ оценки загрязнения воды. 150 студентов Казанского университета проводят один день в армии. Учиться и в 60 не поздно так думают более тысяч слушателей нового учебного сезона Университета третьего возраста, торжественное открытие которого состоялось в стенах концертно-спортивного комплекса Уникс. 2 октября в концертно-спортивном комплексе КФУ Уникс состоялось открытие 12 учебного сезона Университета третьего возраста. Сегодня мы начинаем 12-й учебный год.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 Каждый день мы по несколько раз произносим «здравствуйте» и интересуемся, сколько времени. А ведь в каждом из примеров есть старославянизм и слова, возникшие в славянском языке. Как научиться правильно различать старославянизмы, не каждый студент сразу решит поставленную задачу, а мы попробовали. В 2018 году исполняется 1155 лет с начала создания славянской письменности и развития славянских литератур и языков, в том числе русского. Значение этого исторического факта трудно переоценить, поскольку создание славянских азбук сопровождалось масштабной переводческой деятельностью, итогом которой стало возникновение общего литературного языка. Все это и многое другое обсудили на открытии конференции под названием «Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэнергии» этнической среды, опыт и перспективы. Образование вот этой азбуки Кириллом и Мефодием уже имеет значение для межкультурной коммуникации. Был использован в качестве образца греческий алфавит. Азбука далее использовалась в церковно-славянских э, целях во многих славянских народах. Детский университет КФУ вновь принял юных воспитанников. Подробности торжественного открытия мероприятия мы расскажем вам в нашем следующем сюжете.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 В Казанском федеральном университете нашли новый способ оценки загрязнения воды. Этот способ позволит оценивать качество дистанционно. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 что если а, протонный механизм электрической релаксации, то есть за счет посредственного ионного эффекта, оказался возможен только а, в системах, которые более-менее чистые, вот, то есть очень мало примесей. Работа ученого КФУ позволит определять уровень загрязнения дистанционно. На основе этих результатов, в принципе, можно попробовать как-то реализовать так называемые бесконтактные методы регистрации что ли чистоты значит льда да, потому что диэлектрический метод можно применять в качестве дистанционного зондирования то есть направлять электромагнитное излучение то есть большие расстояния например и потом обратно получая отклик регистрируют то или иное Артём Тупичкин Валерия Табасова Универс Студенты Казанского федерального университета добровольно стали солдатами, правда, всего на один день. Какие испытания пришлось пройти молодым ребятам, чтобы в полной мере ощутить армейские будни, узнавал наш корреспондент Анна Глазунова.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 На этом все. Подписывайся на наши социальные сети и будь всегда в курсе самых интересных новостей.